Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games. Мы начинаем новую игрушечку, потому что со станции у нас произошла небольшая катастрофа. Там было какое-то жесткое большое обновление, оно все обновилось. И после этого начало жутко фризить, короче. Прям ужасно. Там все не работает. Поэтому сейчас попробуем пройти эту игрушечку, если. После прохождения этой игрушечкой со станции нашей ничего не изменится, то как бы и хер с ней я больше ее не буду проходить. А если изменится, она заработает нормально, ее там настроят как положено, то продолжим, естественно, соответственно. Будем ждать, надеюсь, что все будет хорошо со станцией, потому что мне она нравится. Мне нравится, я буду в нее играть, надеюсь. Вот, а так... У нас Among the Sleep. Тут мы можем, если что, вдруг поменять пижамку. Да вот есть Red, Yellow, Blue, Beer, Мишка, Pink, Purple. Ой, а единорожки! Ну, давайте мы вот, вот, вот. сделаем небольшую отсылку к одному персонажу. Комментарии, субтитры, показать, точку прицела. Да! В принципе, у меня тут, как видите, все окей, все замечательно, все по максимуму, все на максимуме. Ну, давайте новую историю. То есть, это э, взад ходить, это мышкой смотреть, э, это вот встать, что-то там делать, интерактировать, присесть и бежать. Вот наша точка прицела сразу. Это что такое? Это мы... В... Где? Это мы в утробе, что ли, типа? Ну... Нет, стоп, тут это... Hey, you Боже, что? А где я? Боже, это банка! Ой, осторожнее! Она может разбиться. <laughs> это за все минутку. Мамочка, только sure, проверишь, sure, что с стартом все в порядке. Сейчас мы это... Mm -hmm. Мамочка, поиграйся. Я могу что-нибудь еще поделать? Подождите, чувствительность слишком сильная. Ой, руками закрыл лицо. Так, управление, чувствительность обзора. Давай-ка мы вот так вот сделаем с тобой. Вот так вот. Давай посмотрим. Так-так. Прекрасно. Оп. Оп. О, смотри на себя. та очеревалась на своей пижаме. Ну тож. Это мне... How мне два годика. С днем рождения сладкое. Два годика мне. Сегодня тебе два года. Упс. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Да-да-да. Давай. Давай в самолёчек, тюх тюх. А, давай или тюх тюх, тюх тюх. Давай тюх тюх. Вот это-то вкусно. Он движает в туннель. Давай, давай, тюх тюх. Эй, у нас чух тюх. Уйдите. Я скоро вернусь. Что она поднапряглась? Что происходит? Что ты здесь делаешь? видимо, с Бати там разборки какие-то. А мы стрессуем вот так. Она его вгоняет. Милая. Смотри, что я нашла. Что же это может быть? Это мой подарок. Пойдем наверх и посмотрим. Че, я это батя притащил? Открывай. Ой, сколько кусков ты съел? Да блин, у нас был только два чух-чух. Вообще второй даже не до чух-чухен. Чух-чух. Я смотрю, нас чистишь, молодец. Какая-то большая. Не надо, фу, страшно. Ой, прикольно. А, чего? Креблите студию какой-то. Крилбай, бил был какой-то студия. А, мрак за нами бежит. Мама, давай чух-чух и быстрей. Представляет, презент, давай. Ой, ой, ой, ой, ой. А монг Чё, куда ты? Тебе... Вот мы и пришли. Давай посмотрим, что внутри. А, делают акцент на вот этом ожерелье. Может, это новая игрушка? Поэтому запоминаем его. На всякий случай, вдруг нам этого... Блять, какой он страшный. Нам Фредди, что ли, дарят? Так, сладко, будь паинькой. И поиграй немного сама. Мамочка скоро вернется. А, там телефон звонит. А это я рисую все, да? Это я такой художник? Ух ты, какой я крутой художник! Угуку еще. Удерживай левую кнопку мыши, чтобы подбирать предметы. Че? Я слышу какой то шуршание. Ну-ка, погодь. Двинь тазом. Левый контрол, чтобы присесть Поползли Ползком двигаться быстрее используй спейс, чтобы карабкаться Так, ну сюда, и. а, вот сюда типа влезть Хорошо Где мой подарок? Ты его утащил? А, вот он О, левый шиф, чтобы перейти на бег Ну-ка Прикольно. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы толкать предметы. А, типа взял предмет? Только это... А, вот так вот. А что это, мы типа в шкаф можем пройти? Мы какие бесстрашные в шкаф заходим, а? Так. Это нам нужно туда забраться, я так понимаю, да? Удерживайте. А, перемещать, чтобы открывать сундуки. Эй, hey, hey, ты меня нашла? Меня зовут Тедди. Приятно познакомиться. Hey, а как тебя зовут? Mean? Не знаю. Вообще без понятия. Мне мама, наверное, еще имя не дала. Все еще не разговорчивая, да? Слушай, а что с тобой было, братан? Ты что-то какой-то потрепанный. Давай поиграем. И... Давай. Hello. Придумал. Ты отвернешься, а я спрячусь. Спрячу розового слона. Какого? Вот это вот. Иди сюда. Отвернись и закрой глаза. А... Нажмите Экси, чтобы прикрыгло. Серьезно? Вот, может, хера себе вот этот поворот событий. Oh! И слона нету. Ты чё? Ты откуда-то оттуда шел? Warmer. Теплее, говорит. Ну пойдем. Становится теплее. Так, так, так, так, да, да. А погодь, погодь! Да подожди, холоднее. Подожди. Я это... Блин. Я хотел сказать, что я буду профессиональным этим. Оп. Буду. Ты что за мной ходишь, гость? Ты что с тобой? Боже мой. Вы это видите? На, поплыл. В лучах солнца. Так, It's а warm. тут? Довольно тепло. А вот и слон. супер You found it. Ты нашла его, да. Что ты тут стоишь? На, на тебе. Друг, друга. Ого! Это музыкальная шкатулка? Она работает? Где, где ты ее увидел? Где? А, вон там, да. Ща, погодь я ее тебе достану. That's a nice melody. Какая приятная мелодия. Что там с рисунками? Это что? Мне всего лишь два года я уже такую херню могу рисовать. Фига себе. Да я художник, прям. Бабры. Медведь, ты что куда? Что это такое? Книжка. На засушливом холме стоят пять животных, страдающих от, наверное... Как же хочется пить! Если мы не найдем воду в этом колодце, распрощаемся друг с другом навсегда. Жутко сучит. Он больше на какую-то обезьянку похож. О, о, да, о, о, сейчас погодь и перемещайте, чтобы выдвигать. В... А круг за кругом, круг за кругом. Не, ну это я поняла то, что это вот, вот так. Слушай, сади меня к себе на спину. Я хочу тебе кое-что показать. Ну давай. Нам нужно какое-нибудь темное место. Ты маленький извращил, ты теддибир, ай-яй-яй. Как насчет твой шкаф. Ай-яй-яй, тедди бир! Ну что ты такой за, засос? Что это такое, господи, страшно? Страшные, какие рисунки. Нужно, чтобы было темнее. Закрой двери, да теди, Ай-яй-яй. А раз. Закрыла. Completely... Да закрыла. Давай, показывай, что тебе это. Чудесно. Nicely... То, что нужно. No Надеюсь, тут нет чудовищ. Ever... Если тебе станет страшно, ever... тебе страшно, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе totally. станет полегче. ты бира, ну че ты? Нажмите F, чтобы обнять Теди. Он светится, мать его. Ебать колотить. Ты меня куда завел? Чё происходит? Чё творится? Сомневаюсь, что нам следует тут находиться. Мы, должно быть... Мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. Ну, Тедди, ты меня сам сюда это привел, сказал, нужно чтобы было темно, еще темнее, очень темно. А теперь обними меня. Ой. Тедди, стой, блин. Ты это слышала? Кажется, что-то приближается. Вот ты где. Да ты делаешь шкафу. Oh, Играешь со своим новым другом? Да, мы тут обнимались шкафу. Мистер. Привет, медвежонок, приятно познакомиться, you как you поживаешь. <laughs> Мне нужно прятаться от мамочки. Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, милая. Мамочка бы расстроилась, если бы ты это не сделала. А теперь пора в кроватку. Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше. Будешь играть со своим новым другом весь день. Мальчики и девочки во всем мире уже спят. Ждут только тебя. Да по ты в за окно посмотри, там день, утро. Не нужно их задерживать. Да, там день, птички поют. Спокойной ночи, милая. Сладких снов. Когда-то давно-давно я запускала эту игру, даже играла, даже у меня ее проходила. Но откровенно уже не помню, что там, как там. Помню, что ребенок есть и медвежонок есть и все. Так, это мы потихонечку просыпаемся. Теде, Теде, Теде, ты, ты куда? Его забирают Что, нормально, не... и, и вырубился, блин, я бы на... Меня бы так стресс хапанул бы сейчас, у меня бы глаза как две шайбы были бы в этот момент, честно говоря Не понял А меня куда повезли? Еще и перевернули. Замечательно. Ну вот-то, факт. Поспать не дали. Вышвырнули из кроватки, типа встань иди. Да пошли тогда. Это хоррор, если что. Эти кто знает, кто не знает, используй QE, чтобы заглянуть за угол. Ух ты, ⁇ пта. То есть мы можем вот тут вот спрятаться такие. Хоп! Так у меня тут лампа в глаз светит, я частично не вижу, что происходит. Что за звуки странные какие-то? Единственное, я не помню, тут умереть можно или нельзя, вообще ничего не помню. -то. Так. Ну вот это я помню, кстати. Спасибо. Что-то тут не так. Нам надо найти твою маму. О, братан, тебя постирали. Ты живой. Так. Ну, это старый такой довольно хоррор уже, и он вышел очень давно. Хотя, честно говоря, у меня ощущение, что он вышел вчера, честно. О, пасибочки. Подождите, сейчас мы сделаем вот эту вот страшную вещь. Во-первых, на... вот представьте, что вы находитесь на первом этаже. Тут, Тут открылась дверь. Тут дверь захлопнулась. Берем мячик, и скатываем его вниз. Была бы я на первом этаже, я бы обосралась. Причем похер, монстр я или не монстр. Ш -ш -ш. Надо вести себя, чтобы очень тихо, чтобы нас не заметили. Сохранение, между прочим, прошло. А кто нас может заметить? Честно говоря, ничего не вижу. Я вроде сейчас Мишку обняла, а вот толку. Так, нам сюда надо? Мы, мы не дотягиваемся, да? Вот тут нам предлагают, я так понимаю, проползти. Ползем дальше? А мы полз, ползаем бесшумно? Опа, здрасте. Тут кто-то был. Ну-ка, сейчас вот сюда. Так, и так, так, так, так, так, переползаем сюда. О, мы что-то нашли. Записульку какую-то нашли или рисунок, или что это. Тут кто-то. Какая-то хер тут где-то что-то происходит. Кажется, я все пропускаю. Кажется, я поползал сюда, типа, прятаться. А весь кайф вот тут вот. Где тут пульт? Вот и вс. Вот мы все выключим так под стол. Хать! Хать! Никого нет. Ползём дальше. Еще какая-то хрень. Смотри. Идем, ползём. Забираем. Это ч? А это мои рисунки со стены, по-моему. Кажется. А их надо где-то смотреть? А, нет, тут ничего нету. Ну-ка, И. Нет. Г, Х, не знаю, НМ. Нет, ничего не работает. Кстати, он.. Это не я. Это там что-то, кто-то. Ну -ка. Я вооружен и опасен. У меня яблоко. Я тоже умею всякую херню кидаться. Ой. Ой, еще рисунок. Что тут нарисовано? Не понимаю. Каракули. Так, ну давай пошаримся по холодильнику. Что у нас тут? Ничего интересного. Какая-то еда непонятная. В коробочках каких-то невнятных. Так. Что тут за беспорядок? Задвигаем шкаф. Так, тут нам нужен стул, наверное. Ползли потихонечку. что то как-то криво его поставили. Ну, а повернуть его никак нельзя? Алло. Ладно. Полезли наверх. Может быть, отсюда? Вот, дотягиваемся. Отлично. Оп. Десантник. Ебать, сука. Еще за звуки. Так, еще фотография. Мама! Мы как раз ее и ищем. Что происходит? Сердце забилось. Шваберка стоит. Так. Ну, это не страшно. Продолжаем. Во, один раз на F нажал, он она обнимает Мишку и все, и он в принципе светит. Вон там что-то есть, вижу. Идем туда. Там свет. Чё? Я просто не, ничего не вижу, поэтому не соображаю, что происходит. Если мне темно, вам наверное еще темнее. Так, ладно, идем дальше. Ага, тут надо... На... На... А, все, поняла, поняла, что они хотят от меня. Вот так вот. А, забер... Забирайся. Вот сюда. за Ой, ты мол умница. Ничего, нет? Ну-ка. В... Да-да. Я будущий ниндзя. Вот ей-богу. Вот тут вот, типа, мама. Тип маман. Маман, у нас у какой-то звездец творится. Что-то происходит, что непонятно. Ой, она картины рисует. Прикольно. А, забира... З -з забраться надо к ней открывать. Слышь, маман, чё да... что Да и. Что? Я тут нет. Так стрессуем, стрессуем, под кровать быстро, прячусь. Ой, Мишка. Ну что тут? Оно зашло? Кстати, и состояние лежа не может выглядывать из угла. Так, ну что, нам двери открыли просто, да? Ну, поползли. Мы уже что-то насрали тут. Постоял, насрал и пошел. Ну, хоть дверь открыли, то спасибо. А убирать кто будет за собой? То мы опять на кухонку идем. Ну, маман тут где-то поет. Тут мы находили рисунок Ну, кто-то что-то все раздолбал По-хорошему Так, маманыч Здрасте Так, а я что, я ухожу? Я, типа, убегаю, да? Ладно, я убегаю Тихо. И закрываю, За закрываю, говорю А, все, вроде бы все Ну, ладно, идем дальше Нет, он стоит тут Чувак! А, типа, я прячусь от него. Хорошо? Я от него прячусь. Братан, прости, я просто... Я обойду. Можно я вот так вот тихонечко мимо пройдусь вот тут? Ты там стой, делай что хочешь, я это... Мимо пойду. Так, вот тут какая-то... Это что такое? А мы вернуться можем? Можем. А, ну тогда пошли. Самое главное, чтобы был проход назад. Это она! Эй! Ты слышишь? Погляди на, мам... на мамину подвеску, видишь? Отражение. Это мы. Ты и я. Она принадлежала твоей бабушке. Так, это наши воспоминания. Наверное, она нас слышит. Она словно витает где-то в облаках. Может быть, это только воспоминания о ней? Так, ну подвеску мы нашли. Хорошо. Пополни. Да ладно! Здрасте! Вот у нас и инвентарь появился. А, -а нахрена мне подвеска? И это все, что у нас есть? И она крутится сама, да? Потому что я сейчас мышкой, и она вообще никак не реагирует. Окей, ладно. Матери, у нас в подвале какая-то труба непонятная. Что происходит? Не, реально, когда вырастет, будет десантом. Вот стопудово. Mm -hmm. Только прыжков уже все устроил. Right? С тобой все в порядке? Подожди, а ты а Ну-ка, иди к наручке. Иди к наручке. О, что их за место? Ну, вот такое вот место. Не знаю, господи. Детская фантазия какая-то. Ой, звездочки полетели. Вот такая вот ночь. То, то что видят дети, когда засыпаются с этими звездочками. Домик, что он тут делает? Да, сейчас узнаем, что он тут делает. Так. Там можно подлететь, кстати. Он типа нам откроет, что ли? Эй, а, господи. Мне же испугал, что он меня кинул такой. Все, я пошел. Спасибо тебе большое. Ты сделала все. Что нужно. И до свидосы. О, еще какой-то наш рисунок. Всё, я не могу? Убросить? Должен быть способ ее открыть. Типа, звук доносится за этой двери. Кажется, эти штуки как-то соединены. Ч ⁇ тебя подкинуть? Ты уверен? Так. Sort of Может, нужен какой-то ключ? Да погодь! Я yeah, есть что-нибудь, что мы можем использовать? Без понятия, вообще не понимаю. Это вообще как какая-то печка. Нет, туда не лезет. Что это вообще такое, вообще не понимаю. Так, тут у нас ничего. Тут тоже ничего. Эта дверь как-то открывается. Может, надо что-то сделать? Слышь, братан? А что можно использовать? Тут, по-моему, ничего нельзя использовать. Вот первый маленький затык. Туда надо что-то положить, крутануть, и все зашибись будет. Ну-ка, давай-ка выйдем. Цветочки какие-нибудь. А, что-то положить, твою ж мать, точно, точно. Сейчас, закинем, смотри, топливо. <связывая> Чего? <связывая> Ой, блин, я, за я закинул. Я сказал свое ветское слово. Ну, погнали. Ну, давай, давай. Так, это Кнопки То есть мы даже предметы собирать Давай я помогу тебе тоже Ткну. И вот тут вот тоже Почему, я? значит, нужно одновременно нажать? Может, давай button, Давай, жми, и я буду жать Ну Но... Какой полезный медведь like memory... Как же ваше общее воспоминание Открыло I'm дверь Все, теперь пора на ручки Возможно, если мы найдем больше воспоминаний, мы найдем ее. То есть вот тут колбочки. Похоже, нам нужно еще три. Да, вот еще три предмета нам нужно. Да, перелезь, пожалуйста. Вот, совочек нашли. Мы пойдем еще. Значит, мы ходим по воспоминаниям. Гребаный десант. Да, мы попали. Я помню, такие штучки в детстве были. Еще палочки под них есть, и может долбить. Тинь -тинь -тинь -тинь -тинь. Так. Пошли. Тихо Так, ну продолжаем тогда наш путь это... Интересно, это может быть Они куда-то выезжали Что-то типа, или Где-то на даче они тут ползают Ой, совушка Что это? А это, наверное, какой-то парк Ведь есть такие ой ой, ой, ой, в отборах такие вот Аттракционы где-нибудь Ну, качели такие вот Где они качаются с детьми-то а это игрушечка, сов, совулька, видимо, у него какая-то была. Все, аккуратненько проходим. Так. Ого, вон там. Кажется, по ту сторону мостика другое воспоминание. А, да, вон там вот закрытое. Значит, нам нужно как-то туда пробраться. Ну, пошли. Я тебе говорю, десант! Десант! Быть другого просто вот не дано. Так, а как туда забраться? Может, как-нибудь забраться на башню? Еще одна саулька, смотри. Используй так, чтобы открыть инвен. А, типа. Опа! Савулечки. Погодь. А для чего вам эти савулечки? Это чтобы они нас выдержали и мы могли перейти? Вон оно что. Это какой-то двор, значит. Нет? Ага, э, собрали какой-то рисунок Причем тут, я так понимаю, не все рисунки собираются тут На какие-то нужно еще подумать Какие можно собрать, какие нельзя Так, значит, мы что получается, ищем совулик Втыкаем совульки? Так, откапывать, я надеюсь, совульку нигде ничего не надо? Походу надо, вы что, прикалываетесь? А, или нет? Не надо, наверное. Это просто приколюшка такая. Хорошо. То есть, ну, совульки, они такие, в принципе, видные. А, тут если проходишь мимо вот этих вот цветочков, они начинают сжигаться. Это уже хорошо, тоже хорошо, прекрасно. Ну, потихонечку изучаем сейчас вот это вот пространство, все. Так, медведь, иди сюда. О, еще одна совулька. Так, а сколько нам еще совульк нужен? У нас есть пила. Ножик, подожди. Я вооружен и опасен. Причем с той стороны кто-то ходит. И открыл мне дверь. Спасибо, спасибо большое. Нам надо быть осторожнее. А че осторожней? Зачем? Нам вот этот, не знаю, кто, кто-то помогает. Вот. У нас э, захлопнулась дверь, получается, за нами, да? -э, Кто-то прошел мимо, открыл нам дверь. Не, ну осторожнее в плане, что, да, нужно смотреть, как бы двери там вот не закрывались, вот это вот следить, чтобы нигде не застрять. Вот это, конечно, да. Но вот так... Прошел чувак такой, типа, ой, там ребенок застрял. И давай там дверку нам открыл, типа, иди. Иди к своим приключениям там. Это что еще за место? А, подожди, мы отсюда. А мы разве не отсюда пришли? Мне кажется, мы как раз отсюда и, при... и при... пришли. Ну да. Блин, убери Мишку. Он, конечно, клевый, светится, все дела в меня... в меня мячик прилетел Здрасте Так, вот вышел во двор гулять В тебя тут же мячик прилетел, тебе прям в лицо Так, вон там вот еще одна совулька а, То есть это надо открыть все, да? Оно не открывается Так, нам подвезли загадку Нужно сбить Короче, нам нужно забраться на дерево Вот сюда, да? Так, нам нужно как-то вот сюда вот забраться И спихнуть Колесо, чтобы оно ударило по камню Камень бы свалился, правильно? Ну логика. Или как? Вот тут вот есть пенек еще тоже. А, а, мы дотягиваемся, то есть? Хера себе! Так, рисунок забираем какой-то и совульку забираем. Так, у нас еще две совушки. Воспоминашки еще какие-то подъехали? Я, кстати, уже забыла, где находится вот это вот место, куда нужно навтыкать совушек. Так, тут что-то происходит уже. Накатывает опять. Опа. Так-так-так-так-так. Это мы вот сюда проползаем. Кто с медведем? Что без медведя? Ни хрена не видно Он вроде светит... О! Рисунок Он вроде светится а вроде так вот тускло как-то Так, ничего вообще ничего не видно О! Дырку Нам нужно в дырку Сейчас еще чуть-чуть походим, запомним, где эта дырка. Ну, кажется, да, тут все, остальное тупик. Ладно. Еще тут все подсвечено, ну, давай туда. Убираем медведя. А, мы в ловушке, мы в ловушке. Так, не сы, братан. Чтобы использовать Тедди как фонарик. Я пытаюсь использовать Тедди как фонарь. Я заварю... Где я? Все, нашлась. Не сын, медведь сейчас найдемся. Так и какой-то рисунок. Мне тут не по себе. Надеюсь твоей мамы все хорошо. <звучит> ну посмотрим. Зато мы а! твою ж мать нашли совульку и упали. О, ух ты мы умерли. Ничего себе, такая соска подвешенная. <с 2> Так, тихо, спокойно. Так, хорошо. Значит, там пробираемся аккуратно. Берем медведя. Так, тихо, микрофон, иди сюда. Сколько времени прошло нормально? Берем медведя. Проходим. Вот тут листочек лежал. Такая вот тень от него осталась. Недоработка так-то. Так, так все, вот совулька. Э-э-э. Иди, давай я тебя кину в нее, ты ее возьмешь Подожди, а тут можно, наверное, как-то обойти В смысле ты застряла? Все, вот, идем Обходим, аккуратно Главное, навернуться Так, убираем медведя хе, -хе. Достаем медведя, идем дальше Вот это крепота Ну-ка Погодь, Ну, ну да, да, да, достань двери Посвети. Да посмотреть на эту морду. Ну, клевая такая. Yeah. Чуть больше крепоты. Все-таки хоррор. Мы должны чего-то пугаться. Все-таки. Надеюсь. Нас что-нибудь напугает. В свое время я игрушечка считал считала страшненькой. Сейчас что-то как-то... Как-то ту тускло. <смех> Вяленько. Выпустите нас отсюда. Братан, я нашла сову, открывай. Ладно, уходим. Или мы берем сову, и мы можем уже спрыгнуть нормально. Нас выпустят. А какие еще варианты? Вот тут мы пройти не можем. Тут все закрыто. Тут тоже. Вот там вот мы увидели сову. Прошли вот так никаких больше проходов тут нету вот эта деревяшечка тут криповая улиточка а господи ёб твою мать ну давай хорош дай ну и хрен с тобой да ё Откройся! Откройся! Блин, а у нас ребеночек-то такой толстенький-то. Так, мы где-то возле качели. Замечательно. Сколько у нас а, три совушки, да? Где у нас. Ага. Вот, вот сюда нам нужно. Сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Сюда. Так, у нас есть еще три совушки. Сколько нам осталось? Ты... А, типа он не может Долго бежать, он падает Все, поняла Так Вставай а, Еще одна совушка у нас осталась Отлично Еще одна совунька Смотрите, фонари сделаны Как вот злые глаза Вот реально, вот так вот особенно Опа он смотрит куда-то вот, да, в сторону типа Вот раз глаз, вот два глаз Вот это вот зрачок и вот зрачок А сейчас вот, вот так вот как-нибудь встать Вот, вот, вот так вот Вот И зрачки такие вот ну, Прикольно же Видите, мне даже фантазия пытается пугаться Очень пытается Так, то есть когда детенок начинает сопеть Значит все Выдохся и сейчас где-нибудь рухнет так, мы были за качелями, получается Вот тут у вот нас мячик прилетел Вот тут мы Находили уже Савульку Правильно? Да Тут мы брали Савульку Давай, выбегаем обратно Потом мы пошли Куда? Сюда, кажется Да, пролезли туда вниз ну-ка попробуем дальше пройти тут, тут, наверное, совсем темно И сюда, наверное, не, не надо Тут, наверное, тупик угу, Очень похоже на туда и Опять я как башкой где-то застряла Что ж происходит-то? Так, еще одна совулька Так, тут мы были Тут мы уже все нашли О, рисунок Давай, забираю Сов никаких нету, зато есть пила Так, ползаем мы быстро Так, приползли мы как раз Таки до отседого Давайте попробуем проползти туда Чуть подальше Ага, понял Ясно, понятно Нам сюда не надо Значит, уползаем Наверное, это должна была быть последняя Совулька, где еще одна? Может, где-нибудь там наверху? но меня же там скинули мяч. Я смогу так забраться? Ага. Двадцать раз забралась. Так, ну-ка, встань. Где я, мать его? А, а как забраться туда? Туда вообще возможно разобраться? Сейчас давайте с другой стороны обойдем. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Туда, походу, нереально попасть. Ладно. Ищем еще одну совульку. Так, эта штука больше не катается. Вот она! Матерь божья! А как ее получить? А! Перелезаем. Перелезаем. Вообще случайно ее обнаружил. И вот тут уже может десантироваться. Ну вот да. Тут еще рисунок. Забираем. А вот и вся улька. Так, опять по воспоминашки пошли. Это была последняя наша сова. По идее, на этом все. Так, что? Где-то ходит какая-то тварь. Типа пытается нас пугать. Но я никого не вижу. Мне кажется, я пропускаю весь хоррор. Где он? Что происходит? Он проходит как-то мимо меня. Нам тем, тем временем уже заканчивать пора так-то по-хорошему Сейчас оставляем еще одну совульку Берем воспоминашку и заканчиваем Вот За Забираемся Заползаем Хорош и получается нам через мост надо пройти, да? Так, поднимаемся. Или не поднимаемся, потому что нам тут тоже надо проползти. Сердце бьется, бешено! Так, заползаем. Заползай, выползай. <свист> вот, вот это вот, детская площадка. Так, встань, встань, встань. Дай я посмотрю. Вот она, вот эта наша детская площадка, вот эта вот большая. Вот. Ну так смотришь, вроде бы ничего особенного. Дырка, с которой мы вылезли. <свист> Закрылась. <свист> То место, куда мы чуть не упали. Ну так ты... Серьезно? Крест? Окей okay. Мы так, посмотрели, поизучали Вот, да Мы, получается, пришли У нас еще один рисунок Воспоминания как раз этой площадки, я так понимаю И Абсолютно не понимаю, что тут нарисовано Это что? А это что? Короче, если ты не мать ребенка, ты не поймешь, что тут Так, ну пошли Делаем ставки Какой тут должен быть предмет Может Тедди мне так в ухо дышит Тедди, ты это не балуй у меня Я думаю, это какая-нибудь лопатка будет да? Хочешь еще раз послушать песенку? Ладно, в последний раз А потом пора спать А, шкатулка? А вот это я знаю, что это, это... А, или не знаю. Тут два чувака каких-то. Или чувак с костром. А это типа лес, да? <смех> <смех> я не понимаю, что это нарисовано. А, -а, а, это вот это было нарисовано. Музыкальная. Я не помню, как она называлась, блин. Абсолютно забыл ее название. Вот этой вот штуки. <смех> Наконец-то. Видимо, мы уже близко. Так, погнали. Десант! Все получается. Вставляем предметы и на этом заканчиваем. Ура, мы вернулись. Ну прекрасно. Нам надо найти безопасное место выбраться из этой передряги. Тогда... Нас уже тут ждут, дверь уже приоткрытая такая вот. Ну погнали. So Наверняка она очень волнуется, это типа про мать. Но не бойся. Will... Вместе мы совсем справимся. тоже какие-то вот рисуночки непонятные. Дом такой своеобразенький. Он игрушечный такой. А этого рисунка я не помню, или помню, или был. Был тут такой рисунок. А, это мы, типа, с медвежонком. Мы вместе. Так, ну погнали, значит, ставим шкатулку, закидываем. Давай, ого го го го Так, тихо. Мишка, этот медведь нас двигает Что, ждем тут, откроется Ну давай yes, cool Да, now. так ее гораздо лучше слышно Тебе не кажется? Yeah, Пойдем, нельзя терять времени Короче Это нас, наш следующий заход Берем медведя И заканчиваем на этом